Всем привет, дорогие друзья, с вами со мной сегодня Гарина. Мур, мур, мур, мур, мур, мур, мур, мур, лык и Вика. сегодня мур, боже что со мной? Куда я нажал? Что со мной? Да нет. О, Чтобы не нет, я могу так крутиться, хотя и хотя я стою, видишь, я могу. Класс. Так, о чем я хотел поговорить? -то? Так. И набираем, набираем людей. Нет, не то что людей, нам да, не люди не нужно, просто знать. Э, э, мне не нужны пока актеры. Uh, я открываю сервер да. для, специально для набора. Будет три этапа. Во-первых, первый этап про, на, проверяем наличие микрофона. Обязательно иметь микрофон. Мне без разницы, через чего вы будете нам показывать, говорить. Если у вас нет микрофон на компьютере, не если у вас нет микрофона на компьютере, устанавливаем на не телефон Дискорд и нам говорим: нам надо услышать от вас буквально слов три. Даже больше. Поговорить. Обязательно иметь микрофон. Обязательно. Да, а, в серии можно не обязательно. В серии не обязательно. Самое главное, вот, второй этап. Будем проверять вас и вашу адекватность. Третий этап, это будет... Это просто мы соберем всех актеров, которые мы набрали. И будем что-то проводить, что-то делать, чтобы. На. Чтобы не было всяких уродов, которые будут заходить специально. Каковусы всякие, которого мы забаним. Вот. С... Ссылка на дискорд сервер будет оставлена в описании. Всех с пасхой, и все.